Вас приветствует магазин Спорта Экстрим Бибайк Товары для активных видов спорта и Экстрима Сегодня я вам покажу очень интересную модель очков Вот такие вот немецкие очки фирмы Каско Очень качественные, надежные Подходят не только для спорта, но и для отдыха У этих очков очень много плюсов И я вам сейчас о них расскажу В первую очередь поговорим про упаковку они идут в плотной упаковочке заводской. В комплекте с ними идет мягкий чехол для того, чтобы вы могли сохранить ваши линзы не поцарапанными. Также этим чехом можно вытирать линзу. Сама линза сделана по технологии Carbonic Protection с гидрофобным покрытием. Также они зеркальные, что позволяет ездить в этих очках на велосипеде в солнечную погоду, а также заниматься другими видами спорта. У них очень интересная оправа. Сделана она из композитного пластика. Внутри она глянцевая и бывает в нескольких цветах. Перед вами красный, но есть еще белый, синий, зеленый, желтый и розовый. Впереди оправа черная, матированная. Душки здесь гнутся и позволяют настроить эти очки максимально под себя. На концах дужек есть металлическая вставочка для того, чтобы сохранить вашу оправу дольше. Также она более комфортно сидит на голове. Обратите внимание на эти очки. Каска делает очень качественные вещи. И эти очки – это покупка на очень долгое время. Заходите к нам на сайт, выбирайте очки и защиту, которые подходят под ваши цели занятия спортом. Bebike